Всем большой привет! Сегодня будем печь очень вкусные творожные куличи. Рецепт простой и быстрый. Тесто замешивается за несколько минут и сразу можно выпекать. Куличи получаются влажными и воздушными. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала подготавливаем 150 граммов изюма. Заливаем его крутым кипятком, даем постоять 5 минут. Откидываем на сито, обсушиваем бумажными полотенцами и тщательно обваливаем в муке. Теперь переходим к тесту. Разбиваем в миску 4 яйца, высыпаем 250 граммов сахара и хорошо взбиваем блендером до получения светлой пены затем добавляем 400 граммов творога пол чайной ложки соли 1 пакетик ванильного сахара и продолжаем взбивать дальше кладем 100 граммов размягченного сливочного масла добавляем 100 граммов сметаны 40 граммов подсолнечного масла и перемешиваем до однородного состояния теперь просеиваем 400 граммов муки добавляем 30 граммов разрыхлителя и вымешиваем до однородности массы тесто должно получиться густым но не настолько чтобы его месить руками может понадобиться еще немного муки в готовое тесто высыпаем изюм и распределяем его по всему тесту равномерно Затем берем бумажные формы для выпекания куличей, хорошо смазываем внутри подсолнечным маслом и заполняем тестом примерно наполовину. Мне понадобилось 5 формочек диаметром 9 сантиметров. Сразу отправляем куличи выпекаться в заранее нагретую духовку. Температура 165 градусов. Время выпекания примерно 50 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой. Готовые куличи выставляем на решетку и даем полностью остыть. Затем делаем глазурь. Высыпаем в миску 120 граммов сухого молока. Добавляем 20 граммов сахарной пудры. Размешиваем и подливаем небольшими порциями остывшую кипяченую воду.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 Смазываем верх приготовленной глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Хочу отметить, что глазурь из сухого молока имеет слегка желтоватый оттенок. Если вы хотите, чтобы верхушка куличей была белоснежно-белой, украсьте ее белковой глазурью. Несколько хороших рецептов есть на нашем канале. Ссылки в описании под видео. Вот и все. Очень вкусные творожные куличи готовы. С наступающим праздником Пасхи!